Вот мы на Орали съездили Сегодня у нас еще снежок здесь выпал Вообще офигенно То есть, ну, снег реальный Можно будет Сейчас на баге поедем кататься По пути заправимся И поедем кататься Но Опять же, мы в домике сортовало здесь Кайфовый дом Вообще-то офигенно тепло кайфово просто вообще вот там беседочка я уже показывал как-то обзорчик делал банька вчера была у нас вообще все в кайф было сейчас прицепим прицепим баги там вот у нас баги стоит на подкате поедем покатаемся потом на ней правда тут что-то с трамблером было не то, вечером починили все все теперь работает запускается да кстати тут еще домики есть новые построенные мы вот этот основной дом большой снимали У нас было в этот раз 11 человек и есть такие вот еще домики Классные банька вот она ну и выход туда на озеро. Я туда же спускаться не буду, потому что можно навернуться там. Да и, по-моему, выход закрыт. И вот там еще один домик. Здоровенное озеро. кстати, летом можно на лодках кататься. Точнее, плавать. Все, стоимость входит, в общем, нормально. И хозяева очень классные. Мы уже тут, как постоянные клиенты... У нас цена все время одинаковая на съем. И снимаем мы где-то месяца за 4 до того, как едем. На Якимова мы не поедем уже на ралли, потому что там делать нечего. И так вот в канале там ни хрена народу не было. Ездило мало очень. И... А? Ну, это да. Ну и... И так в канале в этот раз было очень мало экипажей, многие сошли еще, на второй день там вообще практически, смотреть нечего было. А на Якиму если ехать, то я думаю там вообще ничего толком не будет, поэтому мы решили уже не ездить, поедем уже тол только на белые ночи. Ну и опять же зимы не было, не потрениться, ничего, поэтому Субару с собой не брали. Смысла не было. Ну, сейчас сгоняем, в общем. Потренимся. Я там еще сниму. У нас тут опять экшен. Соболю не заехать. Кстати, у нас теперь в Соболе блокировка стоит. И главная пара другая. Он теперь хоть гребет двумя колесами, не одним, как раньше. И вот этот подъемчик никак не подняться. С баги не он Сейчас залой посыпали. Песок замерз просто. Сейчас будем... Короче они будет в соболе фигачить а баги у нас же прицеплена у нее задний привод женек сядет и будет баг ну подталкивать баги из соболя туда наверх посмотрим что из этого выйдет короче женек поедет прямо здесь Ты просто и а, а я, пойдем, я, в принципе, я готов. Проходим. <связь> <Сигнал> тогда. Так, <связь> <связь> <связь> <Сейчас> вас снимем. <связь> <связь> <смех> Аняка, до свидания! Все, до свидания! До свидания. Спасибо! <смех> Нормально у тебя! Ставь, еще до... поделывал до... приход! <смех> до... Доп-привод, <смех> Доп короче, еще! <смех> <смех> <смех> как я тогда и предлагал, если что-то произойдет, <смех> можно... Соболь <смех> мгновенно стал полнопридным, <смех> 4 на 4! двухмоторный. Ну, ну я все. Помогла, да? да? Так конечно. она прям вообще ты такой да. сидишь, такой у нее даже колеса не прокручивались, блин. А там Нет, я да. понимаю, у нее даже вообще даже прокруто по снегу не было, он просто отъехал и все. Что, да, да, все. ланика дальше потом снимем там Помога, уже. А, Сейчас Антоха помчит, проверить на резине на этом. это резина это же гравика обычная да санексот да. колюсический нормально с боевым шипом где вот в принципе я и надела опа кнопка Нереально. Да, походу не держит. Нифига надо колеса перебывать. В мы только поменяли передние колеса Задние там Гравийные стоят Поэтому так скользит все А эти колеса Боевые Задевают обоморты. Диски сами Есть один рукожоп, который это не проверил Короче там Антоха доездился Потому что зацепа нету Колеса-то гравийки стоят Задние вот там в канал улетел, потому что не держит вообще, нифига. А суть в том, что поставили диски, ну то есть не диски, а колеса собраны а, с резиной, начали их на ступицу одевать, а само колесо уперлось в амортизатор, там, то есть он под углом идет, и сам диск в, в аморт упирается. Сейчас оно вынем оттуда, походу кидануло, зад то вообще не держит, даже не знаю, как он вообще едет. Посмотрим. Где-то уже темнеть начинает, погодка портится. Ну да, сейчас вытолкаем, да и все. Чего, Антох, не держит нихуя? да, в канавке. А как тебя сюда так занесло Жив, цел, Не, Нет, жопа была здесь, когда я начал ёрзать, и видишь свет в ага. Ну, норм. Ну что, перед, наверное, надо сюда вытаскивать, да? да? Да. Ну ладно, сейчас будем вытаскивать, я тогда пока остановлю, потому что руки заняты будут. Да. Все, вот и щелей это. Поехали на раме, нас Поехали, идем, ну на ране блин. Чуть чуть -чуть поедем, ладно. давай. Только, только тихонько. А вот, смотри, вот это чего меня. А, нихуя себе. А как-то так. Вот как это? Флязы провернули. Заебись, блять. Это у автогеро так? Годи, а у тебя там флязы на. А Короче, блин, это пипец, блин. Вот понятно, почему у тебя так. А Оббей его туда, попробуй, может он это. Погоди, тут руль-то не надет, походу. Все надет, а вот здесь проворачивает, видишь? Он опять разболтался и начал. Меня и развернуло из-за этого. Ну, понятно уж. Слушай, а попробуй тронуться и поворачивать, может легче будет? Во-во-во! Немножко получается. Давай, Давай. поехали. О, бля, ёп. <реш> Всё, держаться <реш> надо газу. Только не газу. <реш> <реш> вот так, вот так стоим. Только без рулевого рулится. Ты стоит, ты снимаешь, что ли? Конечно. Вон Аня стоит, ждет. Что, не рулится Антон? Да, походу. Дави на руль! У него рукой завал Да, вот это вообще трошак. А то ты на дырке чтобы поворачивать? Да, завал. О, нормально рулится, вот завал Завал <кười> <кười> ну, что по поможет, надо притормазать рулю вот так вот она идет вот так вот и да норм да канал улетел у нее не зарулить мы ну, с канала вынули вообще на раздом. все-таки колено решили? Да. Покурим и поедем. Ну, сейчас да. пока погружим, пока то еще. Ну, короче, уже да, темнеет и сейчас будем грузить. Не, можно, конечно, руль затянуть Надо, попробовать. и попробовать. Да, а что толку-то сейчас уже? Прокатиться еще Да не, Лица не, там, нет. Пиздец шлица, мол, там не вообще ничего там. Короче, да. в общем, жопа. Всегда все проверять, блин, она. Есть такие люди, которые там не хотели это проверить, да, Здесь, Сань? Э, несколько раз э, уже она открутилась, ним сказал, все я сделал. Да, блин. Вот, типа, на он посадил там. Но она держалась, видишь? То раньше сразу открутилась, а сейчас как бы какое-то время продержалась. Почему Ладненько, в общем, такие покатушки у нас. Сейчас соберемся. То, что уже темнеть будет, сейчас смысла нет никакого. Снимать и что-то делать. Да, опирается у нас, кстати, вот амортизатор и вот диск. Здесь даже вот зазор никакой, очень маленький. А с теми колесами там вообще просто затягиваешь и прям на морд давит. Так что... Давайте подкатываем. Да. Ладно, всем, в общем, пока и до новых встреч.